Саша юзает топовые девайсы, у него есть своя квартира и автомобиль. Он успевает развлекаться и несколько раз в году отдыхать за границей. В чем секрет его заработков? NASDAQ – платформа, где ты сможешь обучиться тонкостям торговли на бирже, торговать и зарабатывать. Обучающий материалы, личный консультант, много инструментов для трейдинга, быстрый вывод прибыли. NASDAQ – стоит попробовать прямо сейчас.